В рамках совещания с участием Минпромторга Республики Татарстан и Акционерного общества Татнефтехиминвестхолдинг состоялось обсуждение развития молотонажной химии в Республике Татарстан. Доктор химических наук Марат Зиганшин рассказал подробнее о развитии данного направления. По итогам вот этого совещания было принято решение о том, что сейчас будет сформирован пул неких запросов проблемных соединений от всех предприятий для того, чтобы уже на уровне руководства Видимо, республике страны было принято решение о возможности поддержки, скажем, инициативных групп, которые могли бы взяться за развитие вот таких малотоннажных, даже микротонажных, если мы говорим о десятках тонн всего лишь в год производства. На собрании была также озвучена проблема недостатка реагентов, которая, как выяснилось, необходимо найти в ближайшее время, либо заменить логистические цепочки их приобретения. Например, переориентироваться на Азию, либо создавать у себя, Большой интерес, конечно же, у всех вызвал вопрос о возможности развития вот такой малотоннажного, микротоннажного производства химических реагентов уже у нас на территории Федерации. Также Марат ганшин затронул тему перспективы нефтехимической области в Республике Татарстан. По словам директора химического института в Казанском федеральном университете, есть группа, которая занимается разработками в этой сфере – оно объединяет студентов Институтов химии, геологии и нефтегазовых технологий. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюз.